Всем привет! Сегодня я буду ср работать с строителем в Майнкрафте. И сегодня я мне надо быстрее дойти до работы. И там надо построить этаж. У нас нет список, там есть мебель. Пицца транлай тут у нас построили от, от, из деревни, да, этот транлай. Он меня нагонил, но ничего я не уезде, потому что сегодня, как бы выходной, и никто не работает. Вот, я уже пришел почти на работу. Так, вот я уже возле своей работы. Хотели? Так, так, вот такой. Так, Здравствуйте, можно, пожалуйста, отработать по... с можно, пожалуйста, на кроэтаж или с Так. это все, да? Еще один белый наш. А, Ши, делаю вот так. Так же. Теперь также делаю вот так. Теперь я также вот так. Всё, вот так укладываю каждый камушек. Вот так делаю. Так. вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так я почти построил еще один этаж мне просто еще мне не выдали еще все материалы вот из-за этого я не могу так белый блок Сейчас я достану я возьму блок все еще осталось вот так, вот так. Так, еще один блок поставим. И все. Сам достраиваю эту стену, и на сегодня мне работы хватит, мне кажется. Это онлай. Онлай сейчас не ходит, потому что он типа сломан. Вот. Для этого он не работает. Может, он не работает пока что. Сказали, что скоро почувствовать. Вот работа я все иногда ночью. Но дом. Там у меня в деревне тоже. Не вообще -то ехать, считаю, ну, между, то, что ты на этом ехать. Я с тобой не увижу, потому что в деревне очень долго есть. Сейчас я вот такие штуки поставил, чтобы никто точно не ходил. Вот тут очень опасно, могут на голову упасть. Как... И даже тут я поставлю себе на алы, потому что это очень опасно. Сейчас я вам скажу, чтобы еще никого не пускали. Так пожалуйста, не покатива будто наверх. Там строится еще. Так, э, ага, нажимаем за почину за ремонт за ремонт я получил сколько долларов а 3 доллара пора. это получается где-то 10 9 рублей конечно такси сигнал я уберу ну 1 доллар заплачу так ушибить ну, у нас тут... Все, поехали все вовремя. О, как трясет, как трясет? Быстро, быстро, уже дома. Так. Так, 3 доллара заработал. 10 рублей. Это только за полдня. Еще завтра на вторую стене. Ну, так что. А. Вот мой домик вот тут. А нас тут мои арфонари поставил. Обращайте ну, внимание, что нет. Кто это? Вот чуть скины шикарно. Я пока. Пойду после... Антон отвечала в оливке. Все, глянь, дожаренный, слабый. Все, спокойный, машина. Ой, глянь, кто-то... Слыш, кто-то... Кубинет кто-то в, в двери стучал, никого нету. Или это ты стучал? Да, это я сошел. Вот долг... Куда ты долг меня вернешь? Долг верну потом. На один, на все мои доллары. Только больше не беспокой по пустикам. Ты понял. Да, к огну Пожалуйста, как ты сдох. Просто фонарик Только там фонарей стоит. Все. Ушел я к соседу. Мне него чуть-чуть похуже вы не скорее. Ой-ой-ой-ой-ой, я его пошли. Ой. А, его дома нету. А, -а, -а, -а. не, я могу говорить, чтобы он это колоть перенес, а он не переносит. Сейчас, нему... Сейчас мы с ним мы за... идем к нему зря в каком-то он каком мэра она ну. а. тут привет мэр ты, э, ты страх потерял почему-то еще даже фонари не поставил и повторяю почему колодец не смесён потому что несет свой нос. ах так все я ухожу из этой деревни понял все встречается Два или три, у меня больше тут не будет. Я пошел отсюда. Какие-то странные все люди. Я собираюсь на свои вещи и ухожу отсюда. Тут в отеле жить. Там хотя бы, когда я его построю, все будет хорошо. ли, Да-да-да-да-да. Вот так, вот так, вот стол разберу, свою кровать заберу я. Свою дверь которую я покупал вот это я заберу еще эту дверь которую я это ставил сюда сам лично и я еще тут подсветку делаю и вот этот, этот этот пол я его сейчас поменяю на, ста на его старый пол все вы вы все, что вы видите тут в этой вашей халупе, Еще и что из золота не забрала халява. Так, все, я ухожу из этой деревни. До свидания, жители. Больше у меня ничего не простите Будете знать, как меня не пускать, поняли? Я ухожу из этой деревни. Наела мне эта деревня. Еще раз так будет, я вас превью, блин. А вы поняли? Пока. всем. До свидания, деревушка. С старушка. Что мне это ещё надоело? Я вот тут возле деревни организую. Что-нибудь организую. Вот сюда я расцветаю, тут еще не все, я буду что-нибудь устроить. Свою палатку! Разложу и все. Все, я разложу.